Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика с YouTube. Не совсем понятно, со снятием обременения, если должник ИП, почему нельзя будет это сделать. При покупке имущества с торгов обременение практически всегда снимается. Однако есть объекты, в которых такой случай нужно рассматривать индивидуально. Всегда лучше обратиться к организатору торгов и уточнить у него подробную информацию получить документы и ознакомиться с ними. Также следует изучить процесс снятия обременения, учитывая при этом вид торгов. И тогда вы точно будете знать, снимается ли обременение после покупки имущества или нет. Как правило, плюс торгов в том, что обременение в большинстве случаев снимается. Друзья, если у вас есть еще какие-то вопросы касаемо покупки имущества на торгах,